Всем здарова народ, очередные паки на канале, тут у нас в СБЧ стала доступна сборка на кумира 88+, средний или World Cup кумир Также из-за него мы еще получили большой золотой премиум набор и мега набор Сегодня мы их вскроем, как бы два пака продаваемых плюс кумир Это все мы открываем, но это как три пака, это сильно мало для контента Просто паки я не выложу, так что после этого пойдем еще отыграем в дивизионы Следующий видеоролик по Ultimate Team, если, конечно, не будет каких-то сверхъестественных сборок, то будет фудрафт. Так, вот я не знаю, конечно, с чего начать, открыть вот эти паки или открыть сразу кумира. Просто есть вероятность того, если здесь как-то все заскриптовано, если, не дай бог, что-то в этих паков хорошее выпадет, в кумире может вообще не повезти. Ну давайте стартанем как раз таки с большого золотого премиум набора. Кумир напоследок, все самое сладкое будет в конце у нас. Тут у нас есть щиты. Это бразилец, это цыфодашник Боби Фермино. Очередной в прошлом ролике он мне уже падал, когда я вскрывал 55 паков 80 Ну самое прикольное то, что это хотя бы можно все продать. И у нас почему-то Занетти стал итальянцем. Ха -ха -ха -ха -ха. Я пошутил. Так, это все поквикали, косарик монет заработали. Я, между прочим, в это СБЧ на кумира не вложил ни копейки, просто слил всех игроков, за которых я не играл. Там, конечно, рейтинга много я отдал. Облак, Навастерштеги, ну такие, 88 игроки. А здесь у нас, между прочим, 88-й Рубен Деш, продаваемый. Ничего себе, и почему-то он странно уехал вправо, обычно такие волкауты уезжают влево, а тут как бы, да, вообще шикарно, его можно, наверное, слить за какие-то, возможно, хорошие деньги, тысяч тридцать, наверное, он стоит, ну да, 27, самый пиздатый пик получается, 58 тысяч на балансе, плюс еще в трансферном списке лежит тысяч, наверное, 100 примерно. Ой, набор с кумиром 88+, плюс средний или World Cup. Я в Телеграме где-то видел в каких-то пабликах, пару паков увидел, там пушкаш кому-то выпал. Давайте перед началом перейдем к моему составу, посмотрим, что у меня там есть и на какие позиции я хотел бы себе кумира. Так, по составу мы видим то, что нам обновили фотографию Политана, теперь он просто в белой футболке у нас. Довольно неплохая карточка. Я за него пока сыграл один матч, забил один гол за него. Ну, в общем, сейчас ролик не об этом. Состав, в принципе, вот такой. Мы открывали две иконы, нам выпадал Блан Яшин. Также два героя было, это Гаву и Люмберг. По иконам могу сказать, пока нам не особо сильно везло. И вот, наоборот, могу сказать про героев. Тут хотя бы Гаву, который полмиллиона стоит. Порылся я на футбине пока... Думал, типа, над всем, кто может выпасть. Крутой. Ну и понял то, что очень много шлака, всякого мусора. Ну и как бы, я думаю, надеюсь на то, что мне повезет. Я как бы сегодня выиграл суши в ВК за просто лайк и подписку. Но как рука такая, оп, набилась. Ладно, вскрываем. 88+, средний или World Cup герой. Поехали влево. Влево. Немец. ЦПшник Матеус. Швайнштайгер 89. Хм. Ну конечно, все хорошо, кроме скорости Да, я надеялся на немного кумира получше Так, Bastian 89 Я вроде бы играл за его прайм-версию 90 какого-то рейтинга в... Фудрафте получается. Мне карточка довольно понравилась всего. 100 тысяч стоит. 100 тысяч стоит Бастиан Швайнштейгер. То есть, по сути, сборку мы даже, по идее, не окупили. Ну, для меня она вышла бесплатная. Все равно я в плюс ушел какой-то. Но сборка, наверное, стоит 1200. Наверное, так плюс-минус я еще вгляну на футбин и тут где-то прикреплю. О, Бастиан Бастиан. 3 на 3. ЦПЛП может играть, но вот все у него хорошо, но вот скорость хромает, то есть удары нормальные, передачи неплохие, дриблинг какой-никакой, езда и защита с физикой, но вот скорость, конечно, хромает конкретно. Ладно, попробуем что-то с ним сделать и, соответственно, все равно я как бы поставлю его в состав и затестим мы его в Division Rivals. Ах. Так, ну и в общем вот такой составчик я решил накидать себе для следующих трех матчей в Division Rivals. На воротах Донорума, справа в защите у нас получается Клаус, Тамори, Бастони, который мне выпадал в паке со 100 игроками. Я, наверное, сейчас вставлю данный пак. Так, дальше Фабио, Люмберг, Швайнштейгер, Политано, Белагард, Месси и получается Жиру. Таким составом мы пойдем играть. Я в Division Rivals давно не заходил. Ну, последний раз, конечно, сегодня один матч сыграл. Но там и в восьмом дивизионе после вот этих обновлений сезонов меня туда закинуло. Ну и в основном я туда не заходил только по одной причине, потому что отыгрывал weekend лигу. И получается просто не было времени, то играешь отборы, потом играешь в -ку. Тут у нас конечно, состав, нихуя себе, как бы saint Максимин, Жена Мюллер. Мальдини. Неплохой состав у него, конечно Так, и по поводу продолжу. То играю отборы, то играю в Элку И как бы так вот это все в таком Круговороте воды Футбола в природе живем Так, ну и по ходу матча Мы будем перестраиваться на схему 4-2-2-2 Я ее последнее время очень много Использую, довольно зашла Она мне, сейчас вот здесь вот, Хотел сказать, закинем и на месте. ну ладно, Люмберг Отсюда на Оливьешку Оливьешка-жирушка. Ладно, Оливешка жирушка Наполитана, и Политана мог открывать уже счет на третьей минуте, но нет. Так, Бастиан Швайнштайгер будет подавать у нас с углового. Подача пошла, здесь Жиру упал. Очень обидно, что не дали ему пробить. Фабио с мячом. Месси. Месси сюда на политана у политана, как бы удар головой есть, и погнали, 1-0, у него талант на удары головой, но при этом удар головой у него 47 вроде бы, этот талант, я понимаю, шикарный, но в принципе сейчас, наверное, в этой ситуации он сыграл, потому что, ну, головой с таким ростом, у него рост 171, а головой он сыграл довольно хорошо, так, Жиру с мячом, сюда закидываем на Лионеля Месси, что-то пока какой-то непонятный матч, много отскоков разных так, отдаем Наполитану. И Политано вот сюда не глядя вратарь отбивает. Я не помню, кто у него на воротах стоит. Ну и хер бы с ним Швайнштайгер. Подача с углового. Здесь у нас кто-то да есть, кто-то да есть, да промахивается этот кто-то. Месси. А вижу, а вижу Политано. Ладно, Месси тут не дали отдать. Фабио Швайнштайгер. А если затестить твою пушку? Ой, Швайнштайгер, хорош. Сразу пауза. До свидания соперничек, Швейнштайгер расчехлил свою правую ножку Или это не Квит, еще неизвестно Так, это кто у нас, это Кимик с ударом, но ну, здесь Донорума вообще на Изи справляется Давай на Басте, на Хер там плавал, Мюллер это Герт Мюллер с мячом, удар, ну и прошил Донорума уже в девяточку. Ну и давай, конечно же, ты будешь праздновать. Так, я надеюсь еще на то, что 68 скоростью у Швайнштайгера не сильно даст о себе знать. Ой, хорошо, блядь, но здесь все равно Мюллер забьет 2-2, потому что у меня в составе сейчас играет Кристиан Эриксон. И я много раз уже думал заменить его, это, кстати, пенальти. Много раз я думал заменить Эриксона, но все никак не могу решиться, только из-за того, что, ну, удары у него это, наверное, самое лучшее, что я видел. Такие дальние удары. Здесь Оливье Жару решает, конечно же. Я сначала хотел бить вправо, но потом как-то передумал, решил ударить влево, но и не ошибся, вратарь как раз дергался вправо. Ой, Швайнштегер здесь немного чувствуется, да, что медленный он чутка. Ну вот если удары... У -у -у, не зря, не зря, не зря пробил Швайнштайгер. Ну да, с ударами у этого парня проблем никогда не было. Очень печально. Так, Бастони. Но вот если Бастони был бы у нас немного на тени, хотя бы какой-нибудь, чтобы забустить все-таки ему удары... Удары... Удары, да именно удары забустят тенью скорости мы забустили Ладно, 4-3, Герт Мюллер делает хэт-трик Ну давай еще повторы все посмотрим Да, здесь Политана Перехватил И если на скорости сейчас получится убежать Ну ладно, нет На скорости особо ничего мы сделать не смогли Так, как какие у нас зоны здесь есть доступные? Ой, хорошо, ой, хорошо Ой, хорошо, политанов, все, 5-3. Это получается дубль от нашего итальянца. Так, здесь у нас опять женоля. Ну нет, опять. Здесь просто женоля, перебрасывая Доноруму. Донорума здесь явно обосрался. 5-4. Такой матч-качели. Единственное, радует то, что у нас хотя бы преимущество в один гол есть. Запускает, запускает Мюллер. Здесь Клаус побороться. Побороться Клаус. Фу, как повезло... нет, пенальти. Ставит пенальти все-таки. Это, наверное, очередная желтая. Да. Желтую карточку дают Клаусу. Куда ты будешь бить? Влево. Отлично, Румас справляется. Жаль, конечно, Клауса. Красная карточка это не есть. Хорошо, но у меня как бы есть его арендованная версия еще. Так что ладно. Снова Герд Мюллер. Ну боже, ты же уже был на линии, ну постарайся что ты вынести мяч. Ладно, 5-5 счет, давайте какие-то, может, замены произведем. Наверное, без защитника играть нам тяжело. Ой, а интернет куда пропал? Так, побежали, поед, поед, поед. Но вот скажите, где здесь оливье жиру? Вот он, оливье жиру. Он ждал, чтобы забить на последних секундах встречи. Я когда бежал за поеду думаю, блин, почему Жиру не забегает штрафной? штрафную? И вот поэтому он не забегал, чтобы элегантно положить мяч на последних секундах. Так, ошибся я, когда говорил то, что справа в защите у меня есть еще одна версия Клауса. Нету. Будем мы играть с Дюмфрисом? Ну, не дает он сыгранности, ну и ладно Так, ну а вы тем временем Кстати, забыл сказать, подпишитесь на канал Поставьте лайк, прокомментируйте Так, состав мы видим, то что у него Холланд, Лукас Мор, ну довольно такой простенький состав Простенькая АПЛка Вместе с Рейнером На ЦПшнике Ой, как прошла передача на Стерлинга Ой, хорошо отыграно Но все же нет, не до конца Здесь получается забивать нас Какой-то лысый, непонятный человек Кто это? А, это Лукас Моура. Не признал тебя, прости. Месси. Месси убрал. И на жиру, и жиру хорошо. Анкара Месси. Отдает Месси. Отдаем на Месси. Месси отдает Наполитана. Он здесь как бы добивание. Ладно, Овса, это очень обидно. Пошла подача. На Холланда. Холланд головой. Да на спасибо. Ну нет же, вот боже. А что за пи пиздец? Вот именно то, что я не сказал. Здесь я и в подкат прыгнул, и выносил... Пипец. Пипец, одним словом. Игра захотела, чтобы я пропустил. Я пропустил. Вот Месси, конечно, не сильно заметен сейчас. Люмберг. Люмберг. И давай вот отсюда. Вот хорошо. 2-2. Люмберг, 49-я минута. Я же говорю, все у нас еще будет. Главное не потерять игру. Ой, ой, опасно. Ой, опасно, Бастоне. Хорошо. Так давай на Месси. Попробуем что-нибудь за Месси сейчас сделать. По крайней мере, отдать пас на жиру. А жиру вот такую вот, ой, умничка, левоногий, француз. Хотя выпустить келини, нет, лучше я оставлю келини на какие-нибудь другие, более важные мероприятия. Давай гнобри, пусть. Давно я за гнобри не играл. Как бы футболист, игрок и данная карточка. Стоит у истоков зарождения моего канала. Так сказал, будто бы я здесь уже несколько лет присутствую. Но все же по нему я создавал свои первые видео. Так, выпустил он Бучанана вместо Рейнера, Дэвиса вместо Перейры. И кого-то еще, по ощущениям, он выпустил. Так, Бучанан пошел, Мэйси Маунт. Холланд э, забивает. Холланд все-таки третий гол. Холланд нет, Холланд нет, Холланд нет. Лукас Моура, удар по воротам. И вот как ты здесь прошил? Вот ответь Данарума, как ты здесь смог пропустить? Но ну, позиция, когда ты бьешь с линией штрафной. И тот довольно не с той линии, с которой мы обычно привыкли видеть голы. анаполитана надеюсь, ты что-то сможешь с этого сделать. хорошо вот. 86-ая минута, полета 5-4, вот заметьте, я не праздную, хотя ты только что отпраздновал, но я не, не делаю этого, вообще я просто забыл, я хотел попраздновать тоже, но бог бы с ним, и жиру здесь может спокойно бежать, ой, ой, с интернетом проблема, явно я пошла, куда ты бежишь жиру, развернулись, отдали, пробили, Подали, еще раз пробили -ху -ху -ху. и записалась надеюсь серж гнабри какой гол забивает так какой состав у соперника 28 на 33 дель альжабер Поефа, Афана, дозит кафу байли маркиньо шагая и рендоль хорошо люмберг увидел люмберг увидел Политано и палитана как ты здесь не забил Ой, там море закидывает. Не получилось. Наш мяч. Месси. Месси с ударчиком. Вот. вот такие моменты должны решаться. И это пауза сразу же. Соперник выходит. Ну и отлично. 1-0. Так, ну и по составу, что могу отметить жиру. У нас получается 7 матчей 9 на 2. Шикарная карточка понравилась. Политана 4 матча, 5 полезных действий. Это неоднозначная пока. Не заметил я вот этой скорости. 92 с охотником это получается у нас 90, наверное, 8 плюс-минус. Не заметил я этой скорости. По поводу Месси. Ну, это я уже рассказывал все. Ну и Бастиан Schweinsteiger. 3 матча 2 на 1. Неплохая карточка. Удары у него есть, голы, мы его видели. Конечно, за три матча я думал, что он сделает чуть побольше, но как бы это игрок центра поля, на него особо я не рассчитывал, это плюс, ну не прям обзор на этого футболиста, это просто паки, и три матча. Не хватает скорости ему, да. В некоторых моментах хотелось бы, чтобы бежал он быстрее. Там помню, какой-то момент был то, что я за него бежал, он не убежал, мяч забрали. Там, короче, все сразу вместе взятых. На ну, следующее видео, по идее, по ультимейтиму, должен быть у нас фудрафт. Вот такой кумир нам выпал Швейнштейгер. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем до скорого.